Ну вот это, вот по-моему, это... мое воздействие, да, которое вообще никакое. Нет, ну тут немножко оно ну, все-таки. Да. Ну, да. Вот. да, это средние, э, со средними экстрасенсорными способностями люди. Ну, uh -huh. ну вот это те, которые действительно обладают. Да, это наша Валя Валя Сергеенко. Нет, я даже, как я чувствую, приближается и не начинаешь. Ну, начинаешь. Так, ну, хорошо. Как нормально, я это сейчас спрятаю. Все, следоточьтесь. Установку так. Начали. Пятая, шестая, шестая, это скоро будет, да? Да, ну, мы начали, я рентгаюсь. А? Мы в резонанс вошли вот друг к другу. И теперь это, этим полем мы окутываем клетки.